Ой, как повезло вам, господа бояре, что нет у вас видеоблога для мужчин и не пишут вам олени пачками. Не пишут они вам со своими оленячьими вопросами, иногда настолько банальными, что даже не знаешь, а стоит ли делать по этому поводу ролик. Ну вот решил я все-таки сделать, потому что человек написал... Не могу расстаться с девушкой. Помогите, пожалуйста, я не могу расстаться с девушкой. Я голову ломаю, думаю, что там за проблема такая. Вон одни олени с ног сбились, не могут себе девушку найти. Страдают бедняги, рогами там уже небо чешут орут там где где моя баба почему у меня нету бабы помогите другие олени это уже все прошли уже расстались да вроде у них все нормально считают сколько им осталось элементов платить А вот тут наш очередной олень не знает, как расстаться с девушкой. Ну ладно, я спрашиваю, что расставаться-то? Ну, нашел ты себя бабу, ну, живи ты с ней, тискай ее там. Баба же, оно существо, хоть и глупенькое, но теплое, ласковое, с сиськами, как бы плюсы какие-то есть. На что он мне отвечает, увы, увы, все не так. Я вот как ее перевез к себе домой, она превратилась в бревно. В абсолютно всех отношениях, которые только можно вообразить. Я уж не говорю там по прямому назначению бревно. Бревно в других вопросах. От нее нет совершенно никакой пользы. Ни эмоциональный, ни материальной, ни по дому она ничего не делает. Ну, не хочет вот она вот такая вот, понимаете, современных женщин таких. Я, я там ничего не должна, я тебе что, кухарка, я тебе что, домработница, я тебе что, уборщица, я тебе что, жрица любви, там, и так далее. А кто ты вообще, зачем ты дома нужна-то тогда? Ну, вот он встрял вот на такое. Да, живется ему не очень, как вы понимаете, хорошо. Парень работает, а она не работает. Она валяется на диване, вковыряется в носу, в смартфоне. Вроде как учится в каком-то ПТУ, в которое он ее устроил, за нее же платит, и половину за нее же учится, потому что, ну, она что-то там совсем... Ни рыба, ни мясо в этом ПТУ. Не знает, как учиться, не знает, зачем. Пытался он с ней, оказывается, расстаться. Да. Но в момент, когда он ей говорит, слушай, дорогая, мне что-то вот, ну, разонравились наши отношения, мне все это перестало нравиться, давай тихо, полюбовно разбежимся, вот все, уйдешь, как бы, ну, ну не для меня ты девушка, все. В эти моменты, она начинает биться в истерике. Она начинает биться головой о стены. Начинает хвататься за ножи. Там пытаться резать себе руки. Начинает пытаться выкинуться с балкона, чтобы он ее останавливал. Понимаете? Причем истерика это может длиться там, час, два, три, четыре. Он говорит, я просто уже ну, не вывожу таких скандалов. Я говорит уже себя тихо, мирно веду. Но что дальше-то делать? Как вот ее выселить из квартиры? Говорит, что... В один из таких моментов, когда вот он ее выселял, она настолько громко орала и билась об стены, об батареи, что соседи прибежали и сказали, что у вас тут происходит, что за шум, что за грохот, в конце концов. Ну, увидели ее вот это истеричное состояние, вызвали дурку, приехала дурка, забрали ее и на следующий день отпустили. Потому что заболеваний-то никаких у нее не обнаружили. Здорово как бык, как лошадь конь, <смех> что делать-то дальше, да? Она все вот эти вот истерики, эпилептические припадки она тупо имитировала, просто чтобы надавить на психику своему вот этому молодому человеку, который ее всячески обеспечивает, надавить и как бы показать ему, что не будешь ты дальше жить вот в этих отношениях так, как я хочу, а она хочет валяться на диване и ни хрена не делать, но я тебе тогда устрою такую психическую атаку что ты это запомнишь надолго вот. парень конечно жестко попал не знает как из этих отношений теперь выходить что что делать то вообще получается это абьюз со стороны женщины это получается вот, да действительно так действительно женский абьюз ужасен что делать? Вот, дорогой олень, если ты это видео смотришь, я тебе сейчас расскажу, что надо делать в таких случаях. Ну, конечно, заранее ты не определишь, что у женщины вот таким образом может кукуха поехать. Поэтому, возможно, да, возможно, ты там не доглядел, ошибся, с каждым может такое быть. Но вот что делать, если баба конкретно села тебе на шею? Она не хочет ничего делать. Зачем? Ты же ее обеспечиваешь, у тебя же все хорошо, да? У тебя все прекрасно. А зачем что-то делать? Можно же просто валяться на диване, тебя кормят, тебе там все покупают, за тебя даже в этом ПТУ учатся, оплатил, да, и учатся вместо нее, потому что она там не соображает ни хрена. И ее лентяйку абсолютно можно понять. Она прекрасно устроилась. Да? Страдаешь то только ты в этом во всем. Поэтому здесь есть единственный такой вариант, который избавит тебя от кучи нервотрепок, которую ты так не любишь. Конечно, можно было бы ее и силой выпихнуть из дома, да, и друзей позвать, но я так понял, что вот невозможно терпеть вот это вот все, вот эти все наигранные припадки. видимо, психика у тебя, дорогой олень, слабовастенькая, да, не можешь ты этого перетерпеть. В этом случае ты пострадаешь финансово, но деньги это ничто. По сравнению с тем, что тебя ждет свободная жизнь без этих абьюзивных отношений, на самом деле ты потеряешь меньше, чем потеряешь, продолжая проживать с этой никому не нужной бабой. Твои действия. Ты снимаешь хату. Любую. Однокомнатную, где-нибудь там на окраине, на отшибе. Ей же некуда идти, да? Вот ты снимаешь хату. Ей туда завозишь дошираку на пару дней, там, чтобы она могла покушать, чтобы не истерила первые пару дней, что ей нечего жрать. И дожидаешься того момента, когда она гарантированно из дома сваливает часов так на 8. Но ей же надо в это ПТУ все-таки иногда появляться, да? Или может быть к подружке она там ходит там бухануть, жирануть, или может быть к маме она ездит иногда, но что-то же происходит, не может она безвылазно дома сидеть целый месяц. Все, у тебя должна быть снята хата на этот счет. Вот. А заранее подготовь, пожалуйста, мишки для всех ее вещей, чтобы ничего не сломалось, не разбилось. Да? И вот в час- x в день x вот в этот ты просто зовешь своих друзей нанимаешь грузовое такси они все тебе это помогают выкинуть я не знаю сколько у нее вещей но обычно бабские вещи в пару больших сумок умещаются если в таком случае вот надо вот ее просто взять и переселить но ну, может там 10 сумок понадобится вот для того тебе друзья чтобы Помочь вот это все быстро поскидать в эту газель и потом перегрузить в ее вот эту вот будущую съемную хату, где она дальше уже будет продолжать свою жизнь без тебя. Вот в этот же день, хэ, в час х, ты, пока там твои друзья стаскивают все ее вещи, бросают в газельку, ты меняешь замки в своей хате, да, покупаешь новые замки. того ты попал на съем хаты, ты попал на грузовое такси, ты попал на... То, чтобы проставиться друзьям, ну, надо же как-то объяснить, да, друзьям, что ты их напрягаешь. Тебе придется проставиться там бар, ресторан, там, ну, или хотя бы там пузырь какой-нибудь купи, или, ну, не знаю, что-нибудь для них сделай, или будешь им морально должен, морально обязан. Возможно, ты им таким же образом поможешь потом. Ну, вот на это все ты попал. Плюс попал на новые замки, ну, и как бы вот примерно вот какая-то такая сумма получится, все зависит от того, сколько стоит снять хату в твоем регионе, сколько стоит у вас грузовое такси и насколько у тебя сложные дорогие замки стоят в хате. После чего ну два варианта. Либо ты отсиживаешься в своей хате, она будет приходить и будет выть под дверью чтобы ты ее пустил, вот, либо ты свою хату запираешь и куда-нибудь на недельку сваливаешь. Ну, чтобы тебя невозможно было найти, чтобы она не знала, где ты, куда ты. Она будет приходить, будет долбиться, будет стучаться, соседям там постучит. Вот, и напиши СМО, что я решил свалить, короче, хату сдам с цыганом через неделю, ну, а с тобой решил расстаться. Ее истерики хватит максимум там, дня на три. Она, конечно же, она будет соображать, что она потеряла такого махрового оленя, который ее так содержал классно, что ей не надо было ничего делать, да. Валяться только на, диван, на диване тупить в свой смартфончик. Это же супер это достижение это верх эволюции. да. И тут вдруг оказалось, что нет, у оленя есть как бы свои там какие-то желания, да. Вот. А, она будет переживать сильно серьезно для дня три, да, будет пытаться закомбечить. Вот в этот момент, чтобы тебе не испытывать вот этих психических нагрузок, тебе надо просто быть там, куда она не доберется. И телефон выключи после той смс, когда хату сдашь цыганам, да, вот Напишешь ей про это, что собираешься хату сдать цыганам. И все. И ну как бы вот. А, постерит три дня. Ничего страшного, поживешь без этой симки, без этого телефона дня три, вот, потом будет звонить, просто тупо не бери трубку и все, и все, ты расстался. Значит, это самый лучший, самый бескровный, самый идеальный вариант, при котором ты теряешь деньги, но при этом как бы больше не теряешь абсолютно ничего. Есть другой вариант: ты реально сдаешь хату цыган. Ну или просто начинаешь жестко бухать и приводить домой алкашные компании, которые будут громить твою хату, которые будут устраивать ей дискомфортную жизнь. Но это скорее всего не мотивирует ее на то, чтобы съехать. Это дурацкий вариант. Скорее всего она вызовет полицию и тебя же объявят во всем виноватым. Да? Там вот это все будет про домашнее насилие, там вот это все будет затронуто. Не надо. Лучше потеряй деньги, деньги это пыль, ты их заработаешь, это мусор, ничего страшного в этом нет, потеряешь немножко денег, зато будешь научен на будущее, что баб таскать домой как бы ну, ну не надо вот лучше всего если вот ты уж настолько прям прикипел к бабе вот прям хочешь видеть ее каждый день даже такую стремную страшную которая ничего по дому не делает и валяется только на диване самый идеальный вариант с такой бабой жить на хате съемной и съемной хаты можно свалить самому это мне кажется отношения 21 века будут так развиваться сдал свою хату цыганом ну или не цыганом Кому-нибудь, кто заплатит, да? Вот. А сам съехался с бабой в более просторной съемной хате. И пускай она тоже половину платит. А что? У вас же отношения. Так бы ты и она, типа, снимали бы по однушке. А так вот вы одну-двушку будете снимать. Это дешевле, чем две однушки снимать. Ну, в общем, арифметику можешь объяснять в этом случае бабам, если ты прям хочешь с ними жить. Вот... Но зачем это делать? Для чего? Вот этого я так и не понимаю. Когда Жизнь соло – это, по-моему, лучшее, что можно придумать. И жить, вести свое домашнее хозяйство в одиночку и не залипать вот на такие вот отношалки, из которых потом очень сложно выйти. Потому что тебя, бедняжку, будут вот так вот психически давить. Всего доброго действуй злодействуй